У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь. Давайте помолимся. Давайте, друзья. Да, мы пригласили вас сюда не для того, чтобы вы пассивно здесь сидели. Давайте поприветствуем сегодня наших зрителей в студии. И вы можете похлопать прямо там у себя дома. Аллилуйя. Отец, мы благодарим тебя сегодня. Мы открываем наше сердце. Мы открываем наш разум, чтобы получить откровение с небес. Понимание, представление и концепции, Этой жизни веры. И больше всего, что мы будем видеть Иисуса. Слава Богу! Мы видим Его в Слове Божьем, и мы видим, как Он живет, и мы видим Его в нашем духе. И то, о чем мы будем сегодня говорить, Является настолько назидающим и настолько насыщенным. И сегодня поднимись и проявляйся могущественным образом в нас. Дух Святой, ты наш учитель, и наш руководитель, наш лидер, и наш учитель, наш помощник, тот, кто стоит рядом на готове, наш ходатай, и тот, кто подкрепляет нас. Слава Богу. Иисус сказал, Отец, пребывающий в нас, Он творит дела, и мы воздаем тебе всю честь и хвалу во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Всю прошлую неделю мы говорили об исцелениях Иисуса. Мы говорили о прокаженном, мы говорили о дочери Иаира, мы говорили о женщине Серафиники и ее дочери, и мы говорили о женщине, страдавшей кровотечением, а также о двух слепых в доме Иисуса я хочу, чтобы мы еще раз к этому вернулись. Особенно к тому, о чем мы говорили в понедельник. Мы еще раз вернемся к этому, в первой части этого, так, чтобы мы понимали это очень ясно. Большинство христиан этого не знают, не имеют об этом ни малейшего представления. И это будет становиться в вашей жизни еще более насыщенным, когда вы читаете Евангелие от Матфея, Марка, Луки Эй, это что-то насыщенное и хорошее. Насыщенное и хорошее. Давайте обратимся к 4 главе Матфея. И начнем читать с 12 стиха. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился». Подчеркните это. Он поселился в Капернауме Приморском. Это на берегу Галилейского озера. И в синодальном переводе Библии оно названо морем, но это небольшое озеро. Оно не такое уж и большое. И Иисус жил, и его дом был прямо там, на берегу этого озера в пределах Завулоновых и Нефалимовых да сбудется реченное через пророка Исаю, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая. И это действительно, действительно важно. Иисус никогда не принимал решений просто сам по себе. Он решил переехать в Галилею не потому, что ему захотелось пожить у озера. Он нашел себя в книге Исаии. Куда бы он ни шел, он проповедовал одно и то же место Писания. «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать Евангелие нищим, и мы с вами знаем это как 61 главу Исаии. Аминь. Он переехал и жил там. Он, слово, ставшее плотью. Он сказал, я ничего не могу делать от себя. И я подытожу то, что он говорил. Я говорю только то, что слышу как говорит мой отец. Я делаю только то, что вижу, как делает мой отец. И если вы действительно ухватываетесь за это, то Новый Завет просто расцветает для вас. Аминь. Аллилуйя. Давайте последуем за ним. Давайте обратимся к пятой главе Евангелия от Марка. И в прошлый понедельник мы много читали из Писания. Мы все это читали, и сегодня я просто кратко напомню вам кое-что из этого. Пятая глава Марка, первый стих. Итак, вы понимаете, как это здесь работает? Что ж Господь сказал, а сейчас вернись и прочитай это. Поэтому я говорю, да, Господь и пришли на другой берег моря. Речь идет о Галилейском море. Они переправились на другой берег. Почему здесь говорится «другой берег»? Потому что его дом находился на другом берегу. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек,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 «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклиная тебя Богом, не мучь меня!» Это не был голос этого человека. Да, это был его физический голос, но это говорил тот бес. И всегда помните следующее. Иерархию царства сатаны, представленную в шестой главе Ефесянам по возрастающей начальство, власти, мироправители, скажите, мироправители, мироправители тьмы, века сего и духи злобы поднебесные. И они по-прежнему обитают в этой атмосфере Земли. Вы это понимаете? Они не могут отсюда вырваться. Они привязаны к этому месту. Но это все те же самые если вы изучите книгу Даниила, вы знаете, что Даниил молился 21 день, и к концу того 21-дневного поста Михаил, точнее Гавриил, наконец-то прорвался к нему. Почему? Ему противостоял князь Персидский. Это был дьявольский дух, правивший правителем Персии. И он сказал, что когда он уйдет, то придет князь Греции. Поэтому это сатанинская иерархия и то, как работает его система, он не может этого изменить. И этот человек, кто-то держимый, обратите внимание. Он вскричал громким голосом. Он был одержим. Кем? Иисуса встретил человек, вышедший из гробов, одержимый нечистым духом, одним. Человек одержим только одним бесом, только одним. Но вместе с этим одним бесом может работать много других, в данном случае от 6 до 7 тысяч, контролируя там весь тот регион. У нас сейчас нет времени подробно останавливаться на этом. Итак, Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал в ответ, «Легион имя мне». И сейчас давайте перейдем к 19, точнее к 18 стиху. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Что ж, конечно, после того, как он освободился, он хотел пойти с Иисусом. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. Он возвращался домой. Он возвращался в Капернаум. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. Вы знаете всю эту историю. Он пал к ногам Иисуса и рассказал ему о своей маленькой дочери и сказал, «Приди, возложи на нее руки, и она будет жить». И Иисус пошел с ним. Итак, это начальник синагоги в Капернауме. Он не был незнакомцем для Иисуса. Иисус не был незнакомцем для него. Они знали друг друга. Конечно, он знал Иисуса. Он был начальником синагоги. Неужели вы думаете, что там в Капернауме был кто-то, кого бы он, начальник синагоги, не знал? Конечно же, он знал Иисуса. Видите, как это раскрывает Слово Божье? Прошло много времени. Я знал что дом Иисуса был в Капернауме. Но лишь совсем недавно, совсем недавно, буквально несколько дней назад, Господь сказал, «Я хочу, чтобы ты поработал с хронологией этих событий, и я хочу, чтобы ты начал учить об этом и открывать людям глаза». Я подумал, да, это открывает глаза не только людям. Слава Богу! Это забавно. И помните, затем... Та женщина, страдавшая кровотечением, она остановила Иисуса. Не думаю, что он ее знал, потому что она все это время не могла появляться на людях. Но я хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание, вложите это в свое мышление. И Аир встречает Иисуса около лодки. Иисус не сказал ему ни слова. И Аир сказал лишь то, во что он верил, и больше ни слова. Пока они не пришли к Нему домой. И вот Иисус идет вместе с Ним к Нему домой. Представьте себе это сейчас. Иисус направляется к себе домой. А я думал, что Он жил, как лиса, у него не было никакой нарыв, в которой можно было бы жить. Что ж, вот что получается, когда вы не читаете Библию. Аминь, живите в ней, живите с ней. Это человек. Слава Богу. Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, и так далее, Он сказал той женщине, «Дочь, твоя вера сделала тебя целостной, и я хочу рассмотреть». Хорошо. Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас, Говорит начальнику синагоги: Не бойся только верой, и не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Якова и Иоанна. И давайте продолжим читать эту историю уже в 9 главе Матфея. Матфея, 9 глава, 24 стих. Та же самая ситуация, только Матфей добавляет больше деталей. Итак, 24 стих. 9 главы Матфея 9.24. Сказал им, ⁇ Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. ⁇ И так он находится в доме Иаира. Хорошо. Он прошел по той улице и пришел в дом Иаира. Представьте себе эту картину. Он сказал им: Вы идите вон, ибо не умерла девица, но спит. Он назвал несуществующее как существующее. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, вашет, взял ее за руку, и девица встала, и разнес слух, а сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, Он вышел из дома Иаира. За ним следовали двое слепых и кричали: Помилуй нас Иисус, сын Давидов! У меня нет сегодня времени останавливаться на этом. Мы упоминали об этом в прошлый понедельник. Но каждый раз, когда кто-то назвал его Сыном Давидовым, они назвали его Мессией. Они называли его Мессией. Слава Богу. Слава Богу. Помилуй нас, Сын Давидов. 28 стих. У вас есть карандаш, которым вы что-то подчеркиваете? Когда же он пришел в дом, это был его дом. Его дом. И мы это увидим. Мы увидим еще чуть больше это сегодня. Когда те люди разобрали крышу, то говорится, что он был в доме в Капернауме. Это был его дом, дом Иисуса. Разве это не интересно? Я знал, что вам это понравится. Итак, посмотрите на это. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. Они просто последовали за ним, войдя в его дом. Похоже, он находился недалеко от дома Ейра. Не так уж далеко. Это не заняло у них целый день, чтобы дойти до него. Я представляю, как он живет на той же самой улице, недалеко от начальника синагоги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 и вы видите, что вовлечена их вера. Они говорят ему «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал «По вере вашей, да будет вам». И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им «Смотрите, чтобы никто не узнал». Откройте сейчас вместе со мной шестую главу Иоанна. Не показывайте мне, что у меня осталось пять минут. Я только сейчас добираюсь. Иоанна 6 глава. В любом случае, на это у нас хватит времени. О, мы должны это разобрать. Иоанна 6 глава. С 1 по 5 стихи. После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус вошел на гору, и там сидел с учениками своими. Хорошо. Иисус, возветочи, и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, и вы знаете, что произошло.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 нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, и так это был трудный день, он проповедовал, он накормил их. Это был трудный день. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, вошедшие в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Они направлялись домой. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывший около 25 или 30 стадий, это где-то 4,5 километра, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им, «Это Я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку. И тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Куда они плыли? Они плыли домой. Я не знаю, сколько раз. За 53 года я это читал. И я... Понимаете, что ж за... 52 года. 53-й год только начинается. Я не знаю, я читал это где-то 3 или 4 месяца назад. И когда я читал это, Господь сказал, Кеннет, я хотел вернуться домой и лечь в свою кровать. Я был на ногах целый день. Я проповедовал, и я не хотел ждать, пока они догребут до берега. Это не было... Что ж, конечно же, это было замечательно, но... Было темно. Никто этого не видел. Это не было каким-то... Удивительным чудом божественного масштаба, чтобы мир мог узнать, что он Иисус. Он сын человеческий, он человек. Он устал, и он не хочет плыть всю ночь. Доставим эту лодку к берегу. Разве это не замечательно? Аллилуйя. Я прекрасно знаю, что он чувствовал. Такого быстрого транспорта у меня никогда не было. Но я приобрел самый быстрый самолет, который только мог. Аминь. Я хочу поспать дома. Сегодня я уже больше не хочу здесь оставаться. По домам. Этим людям нужен был отдых. Они гребли там и проплыли всего 4,5 километра. Аминь. Слава Богу. И наше время уже подошло к концу. Аллилуйя. Слава. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Коннет Копланд. Это передача Победоносный голос верующего. Давайте помолимся. И мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя сегодня. О, мы прославляем и благословляем Тебя, Господь. Мы открываем наше сердце, мы открываем наш разум для откровения с небес. Особенно в отношении служения и исцеления Иисуса. И особенно в отношении веры, связи веры, слов и силы. И мы благодарим Тебя за него. О, слава Богу! Во имя Иисуса. Аминь. Хвала Господу, приветствую вас всех, слава Богу, спасибо тебе Иисус. Сегодня с нами наши зрители в студии, разве это не замечательно? Давайте откроем наши Библии. Мы разбирали это на прошлой неделе, но я хочу вернуться к этому, потому что это настолько важно. Я слышал, как это говорил Брат Хейгин, я слышал, как это говорил Кейт Мур и другие, с кем я говорил об этом и обсуждал это, Джесси Дюплантис. Джерри Савейл, мы много обсуждали это с Глорией, потому что Глория, она знает служение исцеления. Одна вещь, которая держит многих христиан в рабстве, в том, что касается исцеления, это то, что они не знают, является ли это волей Божьей или нет. Евреям 13.8. Помните, что там говорится? Давайте откроем его. Евреям 13.8. И Иакова первая глава. Иисус Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же. Иакова первая глава 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный – не сходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Это означает, что ничего не меняется. Он не изменяется. И, конечно же, если вы видели Иисуса, то вы видели Отца, и Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому все, что Он говорил вчера, Он говорит и сегодня. Он никогда не изменяется. Никогда. Это здорово. Не так ли? Хорошо. Давайте посмотрим на это в Матфея 8.2. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, если на то есть Твоя воля, можешь меня очистить». Итак, вы видите, в чем была его проблема. Он знал, что у Иисуса была такая сила. Для него это была не проблема. Но давайте подумаем немножко об этом человеке. Он не был просто обычным человеком. Откройте вместе со мной Луки 5.12. Я хочу вам здесь кое-что показать. Помните, что Лука был врачом, и Лука предоставит вам ту информацию, особенно что касается болезней, о которой не упоминали другие. Итак, обратите на это внимание. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе. Он был не просто прокаженным, у него уже была четвертая стадия. Этот человек в любой момент мог умереть. В этом есть что-то большее, чем просто «если хочешь». Это человек, который был отвергнут, изгнан, и он не имел права нигде появляться. Он был болен, и он мог вот-вот умереть. Он был весь в грязных, вонючих лохмотьях. От него пахло, как от сточной трубы. Одежда, которая была на нем, понимаете? Исцелишь ли ты даже меня? Вы это видите? Исцелишь ли ты даже такого изгоя, как я? И смотрите. Смотрите. И, увидев Иисуса, полниц, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И посмотрите, что первым делом сделал Иисус. Он первым делом не начал ему что-то говорить. Он первым делом прикоснулся к нему. Никто к нему не прикасался. Итак, я хочу, чтобы вы увидели, он пал на свое лицо. Разве не так здесь написано? Он не стоял на коленях. Он лежал на земле. Я просто могу видеть, как Иисус не просто наклонился, а Он лег на землю так, что смотрел прямо Ему в лицо. И он прикоснулся к нему. В одном из переводов Библии говорится, «Конечно же, я хочу». Разве это не милостиво? Сама любовь лежала там на земле рядом с Ним. Для Него он пах хорошо. Аминь. Иисус возлюбил его, и Он возложил на него руки. И тут же проказа сошла с Него. Иисус может и освободит вас буквально вот так, как того гадаринского бесновавшегося. Вы когда-нибудь задумывались о том бесновавшемся? Им управлял мироправитель тьмы, но там был легион бесов, которые ползали в его теле, спутывали его сознание. И он бегал без одежды, бил и резал себя, если когда и был человек, которому сатана мог бы помешать поклониться Иисусу, так это было. Но сатана не смог его остановить. Он не смог его остановить. Я вам кое-что скажу, дорогие. Что бы с вами ни происходило, ни один бес в аду не может остановить вас и помешать вам родиться свыше нет такой мерзости на земле, которая помешала бы Иисусу приблизиться к вам. Я имею в виду опуститься туда, к вам. Слава Богу! Аллилуйя! Вот так вот моментально избавить вас. Вот так вот моментально исцелить от рака. Нигде во всей Библии, особенно в Новом Завете, Иисус ни разу этого не сказал. Ученики ни разу этого не сказали. Апостолы нигде во всей Библии ни разу этого не сказали. Никому ни разу не было отказано. Нет. Никто ни разу не сказал, что вам нужно оставаться с этим. Бог сейчас будет вас чему-то учить. Он учит, используя свое слово, а не проказу. Аллилуйя. Нигде не говорится, что вам придется немного подождать. Если там такого нет, то перестаньте вести себя так, как будто оно там есть. Слава Богу! Я могу немного попроповедовать. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава, слава, слава, слава, слава, слава. Я хотел, чтобы вы увидели, что как только Иисус сказал «Хочу», это раз и навсегда утвердило это для всех людей на все времена. Если Он когда-либо хоть одному человеку сказал «Хочу», то он нелицеприятен. Вы ничего не можете сделать, разве что только не верить в это. Это единственное, что останавливало Иисуса. Помните, где говорится, что он не мог совершить никакого чуда? Не говорится, что он не хотел, а говорится, что он не мог там, в Назарете. Они не верили тому, о чем он проповедовал. Они не верили этому. А если вы это не верите, то вы не можете это получить. Хорошо. И я хочу еще раз показать вам готовность и хотение Иисуса. Давайте обратимся к 8 главе Матфея. Скажите «хочу». Матфея, 8 глава. И? Луки... 7.1. Матфея 8.2. И вот подошел... Нет, извините, извините, Матфея 8.5. Обратите на это внимание. Когда же вошел Иисус в Капернаум? Хорошо. Он снова вернулся домой. Разве это не насыщено? Каждый раз, когда вы сейчас это видите,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 «Я хочу, я приду». Он сказал, «Я пришел творить не свою волю, но волю пославшего меня». Это воля Отца. «Я хочу». Скажите, «Я хочу». Он не может этого изменить. Он говорит вам, «Я хочу». Он говорит это прямо сейчас. Некоторые из вас думают, «Ну, знаете, я несколько задаю здесь вопросом, ничего не произошло, я помолился и попросил его исцелить меня, но я ничего не получил». Поэтому я просто полагаю, что на это не было его воли. Это потому, что вы ни во что не верили. Помните ту женщину, страдавшую кровотечением? Иисус сказал, «Дочь, твоя вера сделала тебя целостной». Что произошло? Она верила в своем сердце. Она говорила, «Если я прикоснусь к его одежде, «Я буду сделана целостной». Вера в сердце говорит устами. Но вера начинается там, где известна воля Божья. У вас не может быть никакой веры, если вы так или иначе не знаете, является ли это воля Божьей или нет. А как вообще можно узнать волю Божью? Вот прямо здесь. Это первый завет Бога. А второй завет – это Его воля и завещание. Иисус является единственным человеком, который написал завещание, умер, воскрес из мертвых и утвердил свое собственное завещание. Вот что это такое. Вот что это такое. Это воля и завещание Иисуса Христа из Назарета. И там нигде не говорится, что это не является его волей. «О, вы сейчас должны просто бегать по комнате». Вставайте с этого ложа болезни. Во-первых, вы знаете, что вы не должны были на нем быть. Вы лежали там, жалели себя. Во имя Иисуса, я наскакиваю на вас, потому что вам нужно перестать это делать. Прекратите это. Возьмите свою Библию, найдите эти места Писания. Вставайте. Ну же, вставайте. Я же сказал, вставайте. Вам не нужно лежать там с гриппом. Я запрещаю гриппу во имя Господа Иисуса Христа. Я проклинаю его и приказываю ему, всякому симптому умереть и покинуть ваше тело во имя Иисуса. Воскликните кто-нибудь, аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Меня это так возгрело, что я забыл, на чем я остановился. Итак, я хотел, чтобы вы еще раз увидели волю и желание Иисуса. Я хочу... Я приду и исцелю его. Я хочу. Ну, нет, знаешь, я подумал, в конце концов, ты же ведь даже не иудей. Я не... Так, подождите минутку, подождите. Этот человек это знал. Я сказал, что он это знал. Посмотрите на это. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Только не начинайте всю эту песню про недостойность. Если вы не рождены свыше, тогда да, вы недостойны, потому что вы язычник. Возможно, вы религиозный человек, но это не имеет никакого значения. Но как только вы делаете Иисуса Христа Господом своей жизни, Писание говорит очень ясно во 2 Коринфянам, 5. 17, 18 и 19. Кто? Если кто. То есть любой человек. И вы понимаете, что Писание говорит о любом человеке, как о мужчине, так и о женщине. Речь обо всем человечестве, о мужчинах, о женщинах. Кто во Христе, тот новая тварь. Новое творение. Вы были сотворены во Христе Иисусе. Древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога. Вы понимаете, для чего Иисус пошел на крест, пролил свою кровь, сошел в ад и пострадал так, как не страдал ни один человек ни до этого, ни после. Он претерпел все это, чтобы Дух Святой мог сотворить недостойное новое творение? Это невозможно. И позвольте мне дать вам еще одну подсказку насчет воли Божьей. Это просто нелепо думать что Бог будет обещать вам что-то в Своем Слове, что не является Его волей. Но понимаете, это порождается религией. Христианство – это не религия. Из него сделали религию, но это не религия, это реальность. Христианство – это Бог и Его семья. Как на небе, так и на земле. Слава Богу. Аминь. Сейчас самое время начать восклицать и ликовать. Когда вы действительно понимаете, что вы новое творение, все это принадлежит вам. Вы семья. Мы семья. Я так рад, слава Богу. Неважно, какое у вас происхождение. Неважно, кем была ваша мама или ваша бабушка, или кто-то еще. Слава Богу, Бог всемогущий ваш отец. И Иисус не просто ваш кровный брат, он ваш дух-близнец. Потому что мы родились выше не от тленного семени, но от нетленного. От Слова Божьего, живого и пребывающего в век. Слава Богу! Вы это понимаете? Это то же самое слово, которое воскресило Иисуса из мертвых. И он уже больше не называется единородным сыном Божьим. Он назван первенцем, первенец, аллилуйя, первенец. Первый, рожденный из мертвых, приводящий многих сынов в славу. Аллилуйя! Если это не приводит вас в восторг, то ваши дрова сырые. Вы это знаете? Если это не зажигает вас. Итак, давайте... Обратимся к первому стиху 9 главы. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». Скажите, свой город. Что это за город? Капернаум. Да, аминь. Итак, «И вот принесли к нему расслабленного»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 «И иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Теперь давайте обратимся к Евангелию от Марка, вторая глава. Вторая глава Евангелия от Марка. У каждого из них есть что-то, чего нет у других. И мы посмотрим, что именно. Марка, вторая глава, 1 стих. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Вы знаете, что это было написано здесь все это время. Он вошел в дом. Я уже много лет назад понял, что это был его дом, но Господь лишь недавно побудил меня проследить всю эту хронологию событий с Капернаумом. И так далее, как я уже говорил. Тотчас собрались многие. Знаете, давайте изменим наши отношения в отношении кое-чего здесь. И вы это увидите. Этот дом был заполнен людьми, которые хотели быть там. Они не были настроены враждебно по отношению к нему. Они пришли туда, чтобы послушать его. Это было в его доме. Поэтому они не пытались прерывать и перебивать его. Он просто сказал что-то, и они не знали, что с этим делать. Хорошо. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. Итак, он говорил или проповедовал Слово Божье. Он проповедовал Слово Божье. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но эти люди отвлеклись, пришли в смятение, и они не слушали. Они думали сейчас о религии, и они не слышали, что он говорил. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, он увидел их веру. Итак, требуется вера четверых плюс». Того человека. И когда вы расслаблены или парализованы, захотели бы вы, чтобы кто-то напросто не поднимал вас на крышу дома? Не думаю, о, не нужно тянуть меня наверх, чтобы потом уронить с этой крыши. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, Чада: прощаются тебе грехи твои». И мы продолжим говорить об этом завтра, но я хочу, чтобы вы увидели кое-что очень-очень важное исцеляет та же самая сила, которая и прощает. Это не какие-то две разные силы. Скажите это. Та же самая сила, которая прощает, она же исцеляет. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Говорю вам прямо сейчас. Скачайте тезисы этих передач с нашего сайта kcm.org.ua В разделе Медиа. Вам действительно нужны тезисы передач как этой, так и прошлой недели, потому что мы говорим о городе, в котором жил Иисус, в котором был Его дом, о Кипернауме. И чем больше вы это видите в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Он действительно был человеком. Он жил, и у него был дом. Аминь. Спасибо тебе, Отец. Это замечательная возможность. Мы получаем от этого удовольствие, и мы любим тебя, и мы благодарим тебя за откровение, за то, что ты открываешь наше сердце и разум. И мы молимся, Дух Святой. Отец, мы благодарим тебя. И Дух Святой, спасибо тебе за то, что ты являешься нашим учителем. Спасибо тебе за то, что ты поднимаешься во всех нас и... «О, да, да, да, да. Это то время, когда Откровение наиболее важно. В этот день и час вам абсолютно необходимо знать эти вещи, которые те, кто был перед вами. Было замечательно, что они их знали. Но вы являетесь тем поколением, которому действительно это нужно, потому что «я», говорит Господь Иисус Христос, я в еще большем восторге от этого, чем вы. Я в таком восторге, что мы приближаемся к последним дням. Слава нашему Отцу, потому что я так жду, чтобы вы были дома вместе со мной. И если вы позволите мне, если вы будете работать вместе со мной, если вы начнете обращаться к моему Слову и позволять вашей вере становиться сильной и назидаться в моем Слове, я буду являть себя вам». «Я уже там. Я никогда не оставлю и не покину вас. И я хочу, чтобы вы знали, я там с самого раннего утра и до позднего вечера. И что бы ни происходило, я никогда не оставлю и не покину вас. Я люблю вас больше, чем вы даже можете себе представить». Если вы будете пребывать во мне в покое, вы увидите могущественные и удивительные дела, происходящие на земле живых говорит Господь. Аллилуйя! Я не ожидал такого сегодня утром. Что ж, я ожидал это, потому что я всегда ожидаю его, но... Спасибо тебе, Иисус. О, вот это жизнь. Слава Богу! И вчера мы говорили о человеке, которого принесли четыре друга. Но мы не закончили. Поэтому давайте начнем разбирать это сначала в Матфея. Даже Матфея 9.1. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Опять же, что это за город? Капернаум. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их... Итак, вы можете видеть веру. Вы можете видеть ее в действии. Это было действие. Ну уже, Какой расслабленный или парализованный захочет, чтобы его поднимали на крышу чего то дома? Просто представьте его себе. Они говорят, давай, Чарли, мы не можем попасть в дом. Там полно народу. Давай залезем на крышу. Что? Вы поднимете меня на... Нет, нет, он увидел их веру. Сказал расслабленному. Итак, помечайте кое-что для себя, потому что в описании этой истории, в одном из Евангелий, есть очень важные вещи, которых нет в ее описании в других Евангелиях. Итак, обратите внимание, «Дерзай, Чада ободрись». Просто представьте себе Иисуса, как он стоит посреди своего собственного дома, и слышит, как разбирает его крышу. И у него на лице появляется эта большая усмешка. Он наблюдает за тем, как они спускают к нему этого человека. И он даже не дождался, пока они спустят его на пол. Нет, он сказал, «Сын, ободрись, прощаются тебе грехи твои». В разуме того человека это было чем-то важным. Что ж, вы с уверенностью можете сказать, что это было одно из вещей которые удерживали его. Болезнь, немощь не выявляет в людях самое лучшее. Она выявляет в людях худшее. Хорошо. Третий стих. «При всем некоторые из книжников сказали сами в себе». Он богохульствует. Иисус же, в виде помышление их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать? прощается тебе грехи?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 Итак, вот что я хотел, чтобы вы здесь увидели. Собравшиеся там люди не были настроены враждебно. Они пришли туда не для того, чтобы спорить с ним. Я просто не особо обращал на это внимание до тех пор, пока не осознал, и они были в доме Иисуса. Они пришли туда с определенной целью. Они пришли послушать Его. Просто их религия несколько увела в сторону их мышления. Но Иисус это исправил. Они удивлялись этому. Хорошо, давайте обратимся к первой главе Марка. И... Давайте посмотрим. Нет, извините, вторая глава Марка, первый стих. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум». А где он эти несколько дней был? Он был в пути несколько дней. Он вернулся домой. И стало слышно, что он в доме. Он дома. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. Он сейчас в своем собственном доме. Понимаете? Там он сказал, «Сын, ободрись»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 и мы знаем, что он сказал, «Дерзай, ободрись». Марк пишет так, «Чада, прощается тебе грехи твои». Но мы знаем, что он сказал, «Дерзай, ободрись». Это важно. Он проповедовал Слово Божье. Он сказал, «Ободрись, прощается тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус.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 Он тотчас, вот так, встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. У меня нет сейчас времени останавливаться на том, что я только что там увидел. Может, мы разберем это позже. Так, Луки, 5 глава, 17 стих. Итак, мы выяснили, что он сказал. Сын, он сказал, ободрись, прощаются тебе грехи твои. И он делал что? Что он говорил? Нет. Он проповедовал им Слово Божье. Верно? Итак, мы собираем кое-что из каждого Евангелия.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 являлась в исцелении больных. Хорошо. Там была сила Господня, чтобы исцелять их. Что ж, конечно же, там был Иисус. Он проповедовал им Слово Божье, чтобы они могли иметь веру, чтобы принимать это исцеление. Но дьявол переключил их внимание. Понимаете, дьявол со мной тоже такое делал. Вы за какой-то мелочи переключаете свое внимание, а брат Хейген проповедует, проповедует и проповедует там. А я на 4 или 5 минут выпал из того, что он говорил. Что он сказал? Что он сказал? Затем вы сидите там и думаете, а вы уже переключаетесь на что-то свое, и вдруг вы думаете, интересно, почему брат Копленд носит так много синих костюмов? Знаете, сегодня я был в черном костюме. Это несколько необычно, не так ли? И вы были на многих моих собраниях. Для меня необычно надевать что-либо, кроме синего. Глории нравится синий, мне нравится синий, Богу нравится синий. У нас все небо синего цвета. Посмотрите, какого цвета была одежда священника. В любом случае, это просто оправдание. Так, посмотрим. Вы можете задаваться вопросом. Интересно, почему брат Копланд носит так много синих костюмов. И все пропустить стоит в этом помещении чему-то произойти что отвлекает ваше внимание и вы все пропускаете зачастую это происходит именно тогда когда звучит что-то что вам действительно нужно было услышать дьявол делает все что только может чтобы помешать вам это услышать есть что-то что отвлекает вас я усвоил это много лет назад Брат моей мамы, мой дядя, он был замечательным футболистом. Что касалось американского футбола, то он знал эту игру. И он учил меня тому, как набирать дополнительные очки. И он говорил так, Эннет, сосредоточь свой взгляд на этом мече, и не своди с него глаз. Это называется зрительной координацией движения рук. То же самое и в гольфе. И все, кто это знает... И он говорил, сфокусируйся. Я научился не сводить взгляд с этого меча до тех пор, пока он не отправится в ворота. И в старших... В классах школы я пропустил лишь... У нас была команда-победительница, мы выиграли много игр. Если я правильно помню, я промахнулся всего 3-4 раза. Это не потому, что я умел так хорошо играть. А потому, что я знал, как концентрироваться на этом мяче. И он говорил мне, зрители скажут тебе, получилось у тебя или нет. Что ж, я усвоил это, и зная это, мой папа учил меня этому, и он учил меня тому, как делать бросок, не сводя глаз с меча. И когда я поехал в университет Орал Робертса, я знал, что я должен был делать. Я должен был фокусироваться на нем. Говорю вам, вы могли выстрелить из ружья, и я бы этого даже не заметил. Я был настолько сосредоточен на нем. И затем, после университета Орал Робертса, я ездил на семинары брата Хейгена. Я был настолько сосредоточен на нем, чтобы слышать каждое слово, которое он проповедовал. Настолько сосредоточен на этом, я просто полностью погружался в это, и мой дух возрастал. Понимаете, что касалось Писания, то я был полным невеждой, когда поступил в университет Урала Робертса. Но когда я поступил в него, я вместе с братом Робертсом летал на его собрание, потому что я был частью его летной команды. А потом... Преподаватели искали меня в аудитории для самостоятельных занятий. «Брат Кеннет, не могли бы вы помолиться вот об этом?» «Стало известно, что моя вера работала». «Это были люди, которые находили служение уже столько лет, сколько мне самому тогда еще не было. Мне было всего 30 лет. Слишком много для первокурсника, но, эй...» «Почему?» «Моя вера сильно возрастала». «Почему?» Слово Божье. Слово Божье. Но вы должны были быть настолько сосредоточены на этом, понимаете? Они упустили и потеряли это. Потому что начали думать о том, кто мог прощать грехи. Эта сила была там. Все, что им нужно было, это вера, чтобы подключиться к ней. Итак, подождите минутку. И сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, и так далее. И 19 стих. Когда они не смогли пронести его в дом, они спустили его сквозь крышу перед Иисусом. И Он, в виде веру их, сказал человеку тому: Прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, понимаете? Они рассуждали, говоря, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышление их, сказал им ответ.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 видели мы ныне. И мы вчера уже говорили об этом. Это та же самая сила. Нет никакой разницы. Прощает та же самая сила. То же самое помазание, которое и исцеляет. Это не какие-то два разных помазания. Это одно и то же помазание. Именно поэтому так важно делать то, что Иисус сказал в Марка 11, 23, 24, 25. Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Не имеет значения, чувствуете вы, что прощаете или нет. Аминь. Это не вопрос ваших чувств. Если вы следуете за своими чувствами, то вы уже проиграли, потому что ваши чувства всегда позади всего. Вы когда-нибудь приходили к осознанию того факта, что если бы Бог восполнял нужду людей просто потому, что у них были нужды, Он был бы вынужден просто бегать за дьяволом. Именно поэтому требуется вера, чтобы подключаться к помазанию. Аминь. Поэтому это настолько важно. Там была сила, чтобы исцелить их всех, мы уже это выяснили. Но без веры не происходит этого подключения, аминь. И они пришли туда, чтобы послушать Иисуса. Они не были настроены по отношению к Нему враждебно, потому что они все были в восторге, когда тот человек встал и пошел домой. Но сами они этого так и не получили, потому что они не услышали того, что он говорил. Пока он проповедовал Слово Божие, они сидели там и прокручивали свои религиозные мысли, и все пропустили. Аминь. Хорошо. Сейчас я хочу обратиться к 13 главе Евангелия от Луки. Луки 13 глава. Да, спасибо тебе, Господь. Я еще не закончил с тем. Давайте немного поговорим о вере. Не закрывайте это место и откройте пятую главу Марка. Мы немного говорили об этом на прошлой неделе, но давайте обратимся к этому месту. Я хочу поговорить о женщине, страдавшей кровотечением. И мы посмотрим здесь на две вещи – веру и силу. Скажите, вера и сила. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавший об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила. Итак, это говорила ее вера. Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. Она не говорила «может быть», «ну, интересно». Нет. Она говорила «я выздоровею, я буду сделана целостной, и тотчас иссяк у нее источник крови». И так она получила то, во что верила, и что говорила. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила,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 Она сделала запрос веры на его помазание. Иисус явно этого не делал. Он шел за Иаиром. Вера Иаира заставила его направиться к его дому. А та женщина, вера, остановила Иисуса посреди улицы. Это сделал не Иисус, это сделала та женщина. Она остановила его. И обратите внимание на следующее. Она знала. Она почувствовала это в своем теле. Кровотечение остановилось. Она знала, что в нее вошла сила. А Иисус знал, что из Него вышла сила. Вера. Скажите «вера». Именно поэтому вера является здесь основным связующим звеном. Это то, что пропустили те книжники и законы учителя, и все остальные. Они могли бы сделать то же самое, потому что там была сила, чтобы исцелить их. А Вы что-нибудь для себя сегодня вынесли? Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Это передача «Победоносный голос верующего» Я, Кеннет Копланд. И Иисус жив и здоров, и молитва все изменяет. Аллилуйя. Отец, мы просто благодарим тебя сегодня за еще одну замечательную возможность учить и проповедовать твое слово. Чтобы люди могли взращивать свою веру, и их молитвенная жизнь становилась сильной, слава Богу. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И Писание говорит «Тот, кто в нас, больше того, кто в мире». Говоря о нашем великом Учителе, Духе Святом. В нас Дух Святой и Огонь. Аллилуйя. И мы прославляем Тебя за это. И благодарим Тебя за это сегодня. И мы рассчитываем на то, что Ты зажжешь нас сегодня в отношении Твоего Слова. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Приветствую всех. Слава Богу. Приветствую сегодня всех в этой студии. Спасибо тебе, Господь. Давайте обратимся к 13 главе Луки. О, это одно из моих любимых мест Писания. Боже мой! В этом есть так много всего. 13 глава Луки. И чтобы вы поняли всю обстановку, Прочитайте 10 стих. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи». Это достаточно долгое время. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание. 18 лет, имевшая духа немощи. «Она была скорчена и не могла выпрямиться».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 Негодуясь, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должны делать». Но здесь люди ничего не делали. «Есть шесть дней». А сколько времени она уже находилась в таком состоянии? Сколько уже прошло недель? Я даже не знаю. В любом случае, много. И он ничего не сделал. Позвольте мне вам кое-что сказать. Вам это поможет. Они проповедовали проклятие. Они настолько глубоко погрузились в закон и настолько зациклились на том, чтобы никогда не нарушать закон. Потому что если ты его нарушишь, то на тебя придет проклятие но и 28 глава второзакония начинается не с проклятия она начинается с благословения авраама разница в том что иисус пришел и проповедовал благословение господне а они проповедовали проклятие в этом они полностью расходились друг с другом не все мы вчера это видели. Но в доме Иисуса собралось большое количество людей, и они не были настроены против Него. Они пришли туда, чтобы послушать. Слава Богу. Я имею в виду, что и снаружи Его дома были припаркованы лучшие ослы мира. Аминь. Там собрались законоучители, книжники и так далее. Но здесь, в этой синагоге, эти люди были настроены враждебно по отношению к этому. Понимаете? Начальник синагоги, «Негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». В том, что Он сказал, не было ничего неправильного, потому что Он верил в исцеление. Просто Он считал, что это не должно происходить в субботу». Послушайте, Бог всегда обеспечивал исцеление для Своего народа. Итак. Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить?» И послушайте, «сию же дочь Авраамову», посмотрите, «которую связал сатана», а не Бог. Бог не является тем, кто связывает немощью и болезнью. Бог никогда... Послушайте меня, я бы этого не говорил если бы досконально это не изучил. Я говорю это сейчас здесь, перед небом, и миром и всеми остальными. Произошло недопонимание из-за того, что этот вопрос не был достаточно изучен, особенно в Ветхом Завете, когда говорится о том, что Бог поражает. Не было откровения у дьяволя и его делах до тех пор, пока Иисус не раскрыл его, и до тех пор, пока апостол Павел не написал и не разоблачил его. Аминь. Если бы у меня было время, я мог бы доказать вам это из Ветхого Завета, что там, где говорится «и Бог поразил», Бог не привлекал внимания к дьяволу. И там есть откровение в отношении его особенно в книге Исаии и так далее. Вам самим нужно изучить и увидеть это. Но есть место писания, которое покажет вам и это в книге Исход, где говорится об Ангеле смерти. Если вы помажете кровью, знаете, Бог сказал, я поражу первенцев. Он просто взял вину за это на себя. Я это сделаю. Но затем там говорится о губителе. А это сатана. Губителю не будет позволено войти в ваш дом. Вы можете это видеть? Аминь. Я хочу, чтобы вы это увидели, потому что я хочу сделать следующее утверждение. Был только один человек которого Бог когда-либо сделал нищим. Был только один человек, которого Бог когда-либо сделал больным. И был только один человек, которого Бог когда-либо отправил в ад. Я просто в это не верю, брат Копланд. Что ж, знаете, вы сами в этом виноваты. Я знаю, о чем я говорю. Но вы идете в ад за ложь, точно так же, как и за воровство. Вы идете в ад не за ложь, вы идете в ад не за воровство. Вы идете в ад не за убийство. Нет, Иисус уже заплатил цену за все это. Иисус является единственным человеком, которого Бог когда-либо отправил в ад. Поэтому нам с вами не нужно туда идти. И вам не нужно туда идти. Единственный грех, который отправит вас сегодня в ад, это то, что вы не принимаете Иисуса Христа из Назарета, как вашего Господа и вашего Спасителя. Что бы вы ни сделали? Кровь Иисуса. Проклятием. Давайте поговорим. Давайте вернемся сюда. Сию же дочь Авраамову. Итак, что это означает? Она еврейка. Она иудейка. Понимаете, позвольте мне сказать вам кое-что еще. Но это было только для иудеев. Слово «иудей» по сути является коротким именем для выходца из колена Иудина. И у меня сейчас нет времени возвращаться и разбирать все эти колена и все остальное. Но это было не только для иудеев. Это обетование, данное Аврааму, которое в равной степени было дано всем коленам, всем 12 коленам, в том числе и колену Вениаминову, а не только колену Иудину. Поэтому, если это было обетованием, которое Бог дал в Завете, в Кровном Завете, это клятва, о которой он поклялся человеку Аврааму на крови. Аминь. Затем Иисус пролил свою кровь вместо крови животных. Итак, вот оно. Слава Богу. Сию же дочь Аврааму, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? Откройте сейчас вместе со мной послание Галатам. Было столько путаницы в этих вещах, но, по сути, здесь не в чем запутываться, если вы наставлены в Новом Завете. И вы не разберетесь в этих вещах, если будете начинать с Ветхого Завета обратитесь к Новому Завету, и вы узнаете, что на самом деле произошло в Первом Завете. Тогда вы поймете это, и поймете наше место во всем этом. Здесь есть кто-нибудь, кто по своему рождению является иудеем? Хорошо. Я знал это. Аминь. Понимаете, она была рождена дважды. Она в первый раз родилась иудейкой, и во второй раз родилась иудейкой. Но мы с вами, понимаете, мы стали, мы стали иудеями. Мы стали, мы были привиты на лазу. Я покажу вам это. Галатам 3 глава 13 стих. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавший за нас клятву или проклятие. Ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Разве это не мы с вами? Аминь. Чтобы нам получить обещанного духа веру или обетование духа через веру. Какое обетование? То, что он пообещал Аврааму. А теперь перейдем к 29 стиху. «Если же вы Христовы, и в английском переводе Библии у нас тут кое-что написано курсивом. И, как вы знаете, в большинстве переводов Библии курсивом выделено то, что было добавлено переводчиками, но чего не было в греческом тексте. Поэтому лучше этот стих перевести следующим образом. А если вы во Христе, понимаете, любой, а если вы... Во Христе, и помните, 2 Коринфянам 5, 17, любой, кто во Христе, тот новое Творение. Поэтому, если вы во Христе, а вы во Христе, О, я во Христе! Вы новое Творение? Научитесь этому. Научитесь этому. Научитесь этому как можно быстрее. Научитесь этому. Я буду говорить. Я новое творение. Я во Христе Иисусе. Древнее прошло. И когда у вас возникает искушение что-то сделать, говорите, нет, нет, нет, я этого не делаю. Я новое творение. А помню, что ты сделал. Нет, нет, нет, я этого не делал. Ты делал. Я тебя видел. Нет, я этого не делал. Тот человек умер. Я умер. Да, я умер в начале ноября 1962 года. Понимаете? К северу от Литл-Рока, штат Арканзас. Я умер. Понимаете, это духовная смерть. Проклятие имеет три составляющие. Духовная смерть. Духовная смерть — это смерть. По сути, это означает быть отделенным от Бога, который является настоящей жизнью. И Писание говорит, что вы были мертвым в своем грехе. Бог сказал Адаму, в тот день, в который ты вкусишь от этого плода, ты умрешь. Что ж, физически он умер только через 930 лет. Но в тот момент он был отсоединен от Бога. Духовная смерть, болезни, нищета. И Иисус наш Искупитель претерпел за нас все эти вещи. Чтобы мы могли родиться свыше, быть исцеленными и финансово, преуспевать. Иисус, наш первосвященник по чину Мелхиседека. Как бы мне хотелось, чтобы у меня было время поговорить об этом сегодня более подробно, но у меня его нет. Итак, если вы во Христе, то вы семя Авраамова, и по обетованию Наследники. Аллилуйя. Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих? Аминь. Позвольте мне вернуться туда, где я был. Аминь. Освободить от уз сих. В день субботний? Что ж, в субботу, воскресенье, понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, в любое время дня и ночи. Аминь? Я должен быть освобожден от этого. Я чадо Божье. Более того, я семя Авраама. Я был искуплен от проклятия этих вещей. Иисус искупил меня от проклятия закона. Слава Богу! Проклятием за нарушение закона была болезнь, немощь и нищета. Да. Аминь. Но Иисус взял это вместо нас на себя. Я читал статью про одного директора школы. У них учился ребенок, который был просто маленьким сорванцом. И этот ребенок, я уже не помню, сколько ему было лет, но он уже был достаточно большим. Полагаю, он был уже подростком, где-то лет 13-14. Его постоянно приводили к доктору за драки и подобного рода вещи. И однажды учитель в очередной раз привел его к директору. Он сказал, «Снова ты? Да, снова я. Давайте, наказывайте меня. Я могу выдержать любое ваше наказание». И что ты на этот раз натворил? Ну, я не знаю. Я побил Томми и уткнул его лицом в песок. И если у меня будет возможность, я сделаю это снова. Директор сказал. Что ж, наказание не идет тебе на пользу, не так ли? Тот ответил нет. Нет. Нет. Я могу выдержать любое ваше наказание. Давайте, накажите меня и закончим с этим. И директор сказал. Я вижу, тебе нужна благодать. Что такое благодать? Это что, та молитва, которой вы молитесь перед едой, не так ли? Нет, нет, нет. Ты не знаешь, что такое благодать. Тебе нужна благодать. Что ж, хорошо, я могу выдержать и ее. Давайте, приступайте. Он вытащил из брюк свой ремень. Сложил его пополам. Да, сказал он. Я так и думал, вот оно. Протянул этот ремень директору. И этот подросток стоял там, вытянув вперед свои руки. Готовый получить полагающиеся ему удары. Он отдал ремень директору и вытянул вперед свои руки. И директор опустил его руки и вытянул вперед свои Концепция благодати. Концепция благодати. Вместо тебя накажут меня. Разве это не замечательная история? Аллилуйя. Слава Богу. Скажите, я семя Авраамова. То, что Бог пообещал Аврааму, Он пообещал мне. Аллилуйя. Знаете, Бог пообещал Аврааму, что он сделает его богатым. Я вам кое-что скажу, дорогие. Иисус не против того, чтобы вы были богатыми. Он против того, чтобы его дети были жадными. Вот в чем здесь проблема. Благословение Господне, оно обогащает. Или делает богатым и печали с собой не приносит. Это то, что говорит Библия. Понимаете, язычники и наша христианская религия Держится за эту нищету. Но этого нет в Библии. Понимаете? Там этого нет. Я могу предложить вам поговорить со своими друзьями евреями, или же сходите в синагогу и спросите, «Хотел ли Бог, чтобы люди были бедными?» Евреи никогда в это не верили. Почему? Потому что Бог сделал Авраама богатым. Бог планирует, чтобы богатство этой земли были в руках его народа. Скажите, я его народ. И наше время подошло к концу. Это уже не говорите. Мы вернемся через минуту. Разве вы не рады, что Иисус – Господь, а не какой-то глупец? Я так рад, что Он – Господь, а не я. Спасибо тебе, Отец. Мы радуемся сегодня. Мы благодарим тебя за эту передачу. И мы прославляем тебя за Твое Слово и за Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус, спасибо, спасибо, спасибо тебе за это, что ты наш Господь и наш Спаситель, и наш Целитель, и наш Финансист. И мы прославляем тебя за это, и мы благодарим тебя за это имя Иисуса. Аминь. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Коннет Копланд. И мы благословлены сегодня, да и всю эту неделю. Мы благословлены нашими замечательными зрителями в студии. Слава Богу! Поэтому поприветствуйте их, а вы поприветствуйте их. Аминь. И это сотрудники нашего штата. Полагаю, все из вас являются нашими сотрудниками. Один, два, незнакомца, волонтеры. Я шучу. Партнеры. Аминь. Партнеры. Слава Богу за партнеров. Они наша семья. Слава Богу. Откройте сегодня вместе со мной свои Библии на 17 главе Матфея. И мы прочитаем 14 стих. Когда они пришли к народу, и так они только что вместе были на горе.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 и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный». Итак, мы говорили о вере и силе, о связующем звене веры. О род неверный или же неверующий. Есть места описания, в которых Иисус говорил об отсутствии веры, о слабой вере, о сильной вере, о возрастающей вере, «Род неверный или неверующий и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус уже сказал им, «По неверию вашему». Вы это видите? Вот причина. «По неверию вашему». Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Он говорил не о том бесе. Вы не можете постом изгнать беса. А о чем он говорит? Он говорит, что такого рода неверие изгоняется молитвой и постом.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 «Да коли буду с вами, да коли буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноват увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус Отца его. Заметьте, что Иисус нисколько из-за этого не расстроился. И я имел дело с чем-то подобным. О, все расстраиваются, когда вы...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 если сколько-нибудь можешь веровать. Итак, я хочу, чтобы вы кое-что здесь увидели. Писание говорит, что в своем родном городе, в Назарете, Иисус не мог совершить никакого чуда. Там не говорится, что Он не хотел. Там говорится, что Он не мог. Потому что те люди, я имею в виду, что они так разозлились на Него из-за того, что Он говорил, они не верили тому, что он говорил. А без веры вы не можете установить вот эту связь. И Иисусу нужно было, чтобы этот человек во что-то верил. Ему нужно было установить с ним связь. Ему нужно было вытянуть из него это. И на этот счет имело место большое недопонимание. Ну, он, Иисус, может исцелить любого, кого захочет. Что ж, тогда интересно, почему он этого не сделал. И я подытожу сейчас, к чему сводилось его служение. 14 глава Иоанна, 10 стих. Он сказал слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. И он также сказал, сын ничего не может творить сам от себя. Ничего. Он был человеком. Он не служил как Бог. Он был человеком, помазанным Богом. И он был ограничен этим. И он сказал, «Сын ничего не может творить сам от себя». И тот человек взывал к нему, но он ни во что не верил. Почему? Ему не во что было верить. Давайте вернемся и посмотрим на это еще раз. Он сказал, если ты можешь что-то сделать. У него не было ни грамма веры. Он, по сути, даже не был до конца уверен, мог ли Иисус что-то сделать или нет. Почему? Потому что его ученики не смогли ничего сделать. Вы следите за ходом моей мысли? Они ничего не смогли сделать. Иисус сказал ему, Если сколько-нибудь, можешь веровать все возможно верующему. И тотчас Отец отрока воскликнулся слезами: Веруй, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил Духу Нечистому, сказав ему: Дух не мой глухой, я повелеваю Тебе, выйди из Него и впредь не входи в Него. И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел.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 Дальше, Луки 9.37. Итак, почему мы читаем все три изложения этой истории? Потому что она излагается разными людьми. В первой главе книги Деяния вы получаете понимание того, как писал Лука, потому что он писал это Феофилу. И Лука писал в документальном стиле. Он расспрашивал людей. Он задавал всем вопросы. Понимаете? Все это не было написано несколько дней спустя, после того, как Иисус воскрес из мертвых. Прошло много лет. И они не пытались что-то придумать. Они писали по мере того, как Дух Божий побуждал их это делать. Они не были вместе когда писали все это. Поэтому они были движимы Духом Божьим. Это достаточно сверхъестественно. Не так ли? Аминь. Поэтому вы можете видеть это здесь с разных точек зрения. Аминь. И вы получаете полную картину. Аллилуйя. И что я сказал вам открыть? Я сказал вам открыть Луки 9.37, не так ли? Okay. Хорошо. В следующий же день, когда они сошли с горы, с горы Преображения, встретило его много народа, вдруг некто из народа воскликнул, «Учитель, умоляя тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Итак, теперь мы знаем, что он был единственным ребенком. Лука умел выяснять разные детали, понимаете? Он выяснял это распрашивая и задавая вопросы. Итак, это был его единственный ребенок. Его схватывает дух, и он внезапно скрикивает и терзает его так, что он испускает пену и насилу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли. Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный» или «неверующие развращенные». Все они трое дословно цитируют слова Иисуса. Говоря то же самое. «Вы неверные или неверующие и развращенные? Да коли буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, без поверх его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим, «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». И давайте вернемся к изложению этой истории в 17 главе Матфея. Откройте 17 главу Матфея. И... Давайте снова прочитаем, начиная с 17 стиха. Даже с 19 Матфея 17, 19 Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать Его? Иисус же сказал им, «По неверию вашему». И если есть неверие, значит, есть что-то, чему вы не верите». Понимаете, позвольте мне вам кое-что сказать насчет того, когда Библия говорит о неверии. Нет такого понятия, как вообще отсутствие веры. Проявлять неверие – это значит верить чему-то отличному от того, что сказал Бог или что говорит Библия. Это библейское неверие. Или же, когда вы не верите чему-то, что сказал Бог, вы с таким же успехом могли назвать его лжецом. Давайте обратимся к 10 главе, 1 стих. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Двенадцати же апостолов – имена суть сии, И теперь вы знаете, чему они не верили, аминь? Так или иначе, они забыли то, что он сказал. Как-то раз брат Хейгин рассказал историю, которая действительно была просто удивительной. Она просто открыла мне глаза. Тогда, в самом начале служения брата Хейгина, начиная с 1950 года, в течение нескольких лет, Иисус явился ему восемь раз. «Ой, я хочу, чтобы он явился и мне». Серьезно? Брат Хейгин был призван Богом в буквальном смысле слова перейти от религии к реальности. Аминь. И он был в служении на протяжении всей Второй мировой войны, а затем было большое пробуждение исцеления в 50-х годах, вплоть до 1959 и 60-х годов. И были вещи, которых люди просто не знали. И не то, чтобы никто не был этому научен. Вспомните те служения, которые были научены этому. Особенно тогда, во времена Марии Вудворд-Этер, в конце 19-го, в начале 20-го века, у нее были собрания в церкви «Камень» в Чикаго. У них было излияние Духа Святого, которое было просто потрясающим. Но затем началась война, и это принесло полную путаницу. И вот Иисус начал разговаривать с братом Хигиным. Я покажу это. Он сказал, «Я буду учить тебя тому, что касается бесов, злых духов и так далее». И затем он сказал ему, «Он коснулся пальцем» рук брата Хейгена. И он сказал, что они начали гореть, как огонь. И Иисус сказал, «Я призвал тебя и помазал тебя. И дал тебе особое помазание, возлагать руки на больных и так далее». И затем он сказал ему, когда ты будешь вот так возлагать на кого-то руки, одну класть на грудь, вторую на спину, и брат Хейген говорил, «Я мог это чувствовать». У Орла Робертса было такого же рода помазание в его правой руке. И я разговаривал с ним об этом, в любом случае. Нам стоит отдельно поучить об этом. Но в любом случае, Иисус сказал ему, «Если у тебя туда-сюда между руками будет прыгать огонь, знай, что там есть злой дух». Знай это. И понимание этого также можно получить через слово «знание». В любом случае. Он рассказывал, что был один человек, который абсолютно не мог согнуться. Он, начиная от шеи, был негнущимся, как доска. И брат Хейген возложил на него руки и сделал именно то, что сказал Иисус. И он сказал, «Посмотрите, можете ли вы наклониться?» И тот не мог. И он подумал, что ж. Он возложил на него руки еще раз, и между его рук проскочил огонь. Он сказал, «Посмотрите сейчас, можете ли вы наклониться. И тот не мог. Брат Хейген был несколько озадачен этим. Тот человек пошел и сел на свое место. И когда он повернулся, он продолжал возлагать на людей руки. И когда он повернулся, там стоял Иисус. Он стоял прямо перед ним. И он сказал, я сказал тебе, что когда у тебя между рук будет прыгать огонь, значит, там есть бес. Да, я знаю. Я сказал тебе, во имя мое изгнать Его. И брат Хеген сказал: Да, Господь, но Он не ушел. Он сказал: Я сказал тебе. И Иисус повторил это еще раз. Брат Хеген сказал, Я знаю, но Он не ушел. И Он сказал это в третий раз: Я знаю, но он не ушел. И брат Хеген сказал, Из глаз Иисуса полыхнул огонь. Он сказал: Я сказал, что Он уйдет. Поэтому в следующий раз, когда Брат Хейген возложил руки на того человека, он не сказал, посмотрите, можете ли вы наклониться. Он сказал, наклонитесь и коснитесь пальцев ног. И тот человек наклонился. Вы можете видеть эту маленькую разницу? Но это все меняло. Теперь вы понимаете, что тогда, там, в тот день, было не так. Они делали что-то в этом роде. Ученики забыли то, что Иисус сказал. Он дал им власть и силу. Понимаете? Аллилуйя! Наше время подошло к концу, мы вернемся через минуту. Вы видите, что делала Молли? Она приняла Иисуса как Господа, и Он начал приводить все в порядок. Аминь. Иисус, ваш финансист. И пятница всегда является на передаче «Победоносный голос», верующего днем пожертвования. И мы каждый раз читаем шестую главу Галатам. Наставляемый словом... Шестой стих. «Делись или отвечай всяким добром с наставляющим». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И на прошлой неделе Господь говорил мне об этом. И на этой неделе я снова хочу, чтобы вы обратились к 9 главе 2 Коринфянам. Я хочу, чтобы вы увидели это, увидели себя в этом. Это краткая характеристика преуспевающего христианина в Новом Завете. И каждый из нас должен быть таким. Девятая глава 2 Коринфянам. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет каждый уделяя по расположению сердца, а не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего, или скорого на то, чтобы это делать, любит Бог». И послушайте следующее. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью». Вот оно. «Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, жили не от зарплаты до зарплаты, а всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Как написано. «Расточил, раздал нищим». Правда или праведность его пребывает в век. Дающий же семя сеющему это вам, и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды или праведности вашей. Слава Богу. Аллилуйя. Иисус из Назарета хочет, чтобы вы зависели только от Него и больше ни от кого. Он не хочет, чтобы вы были вынуждены зависеть от правительства, от своей работы. Он не хочет, чтобы вы были вынуждены зависеть от своей семьи. Он хочет, чтобы вы зависели от Него. Он богат, и Он хочет, чтобы вы были богаты. Аминь. Он не против того, чтобы Его дети были богатыми. Он против того, чтобы мы были жадными. Аллилуйя. Разве это не здорово? Отец, я молюсь сегодня за эти пожертвования. И я благословляю всех этих людей. Открывай им, как они могут участвовать в этих пожертвованиях. И мы воздаем тебе всю хвалу, честь и славу за это. И мы молимся во имя Иисуса о том, чтобы они были благословлены во сто крат. Аминь. До следующей встречи. Иисус Господь.